Меня зовут Мария Салива, мне 13 лет. Эти курсы мне очень понравились, потому что я люблю читать с помощью программ по спрощению. Я стала лучше, быстрее это делать, стала лучше запоминать книги, может быть, по школьной программе или просто усва быстрее усваивать новые знания. стала быстрее запоминать числа с помощью таблицы образов, улучшилась общая успеваемость. Вот, я сейчас в начало четверти. Я считаю, что Анастасия Левна очень хороший учитель, потому что ну, урок, урок проходили очень весело. Всегда были чем-то заняты не так, как в школе. Всегда были интересные занятия, интересные задания. Очень дружная группа попалась. Как уже сказали, дружные, дружные дети, дружные родители. Может, скажу пожалуйста, вот, обычно, когда приходит. Девушки твоего возраста, еще они не были в наших курсах, они спрашивают, ну а вообще там, что за техники, что за методики, что за дети, почему дети там, ведь в группе практически, ну, за исключением, да, там, одной, наверное, да, девушки, Анастасии, все были младше тебя, правильно? Ну, Наташа еще лет. Наташа еще 13 лет, <свят> хорошо, за исключением двух, все были младше, как тебе было вот заниматься в группе, где в основном все были младше, сами методики были адекватны для тебя? Да, конечно. Но я хорошо схожусь с детьми, которые младше меня. Чего стать учителем в будущем. Но тебе это не помешало Мне? достигать твоих результатов? Нет. Ну, можешь чуть-чуть поподробнее рассказать, почему не помешало, за счет чего не помешало? Я не помешало, потому что ну, группа была такая разновзрастная. Может быть, наблюдать за тем, как другие дети справляются с заданиями. Uh, у некоторых детей, мы младше возрастом, они могут... Uh, справляться с логическими задачами гораздо быстрее, чем взрослые, потому что у них нет таких как стереотипов решения какой-то проблемы. Поэтому можно посмотреть, как они это делают, что-то новое узнавать. Вот. Также можно ну, помогать, помогать там, друг другу. Mm -hmm. Ну, стал бы рекомендовать наши курсы своим Конечно, ровесникам? Своим, ну, там, друзьям Uh -huh. Спасибо. Давай спросим твою бабушку. Меня зовут Наталья, но я уже всем рекомендую своим знакомым, чтобы сюда пришли. Да, действительно, очень мне понравились курсы. Очень. особенно Анастасия Олеговна. А, в общем, я узнала, что клуб есть, и, конечно, мы с удовольствием будем ходить. Ну, по крайней мере, Маша будет ходить. Не uh -huh. я. Очень понравился коллектив, и вот у Маше было очень комфортно. А, ну, были в принципе, кое-какие у Маши там а, в классе. Ну, там не совсем исходится, но здесь просто чудесный коллектив. чудесно. Я очень рада этому. А, то есть очень мне понравилось здесь все, очень хорошо mm -hmm. Вы молодцы. Ну, спасибо вам тоже за работу и за поддержку.